Что я себе прикупила Всем приветствую на своем канале сама себе швея меня зовут ирина так я сходила прикупила себе тканюшки на спортивный костюмчик я взяла вот такой вот цвет а, будут брюки и а, будет худи еще у меня будут вот такие футболки это пич эффект он такой как будто велюровый Фелюровый такой и вот такой но начну я с худи худи я решила шить по выкройке мэг викисьюз смотрите да но я сюда пришью кап от андрианы я не буду делать карманы, мне нравится именно покрой, я хочу. Худи был из частей, надоело мне, как-то стандартные, обычные. И штаны я буду шить э, по выкройке Джоан, тоже мэк, и Джоан, они там вместе идут. Так что сегодня с вами мы будем шить э, э, мэк э, только как худи и без карманов. Так, я пошла кроить ну что я все раскроила у меня тут идут это рукава две детали это тоже рукавчики две детали так это две детали рукава и вот у меня вот такие части это по-моему перед вот эта часть и вот смотрите да и спинка у меня цельная спинка вот такая в сложенном виде и вот смотрите перейдем к переду я кармашки как я уже сказала делать не буду то есть тут должны были кармашки быть я не стала их делать вот у нас передняя часть и нам сейчас кстати капюшон я еще не выкраивала потому что я хочу сначала все сделать а потом посмотреть что там по горловине вот, может быть кстати, придется увеличить горловину и сейчас нам нужно вот к этой части притачать вот эти части так сейчас я их распределю как оно тут что как вот так вот, да оно получается вот да и сейчас я буду соединять вот так все закалываем одну и вторую половинку ну вот я сколола обе стороны и теперь смотрю, тут почему-то вот как бы остается вот такой вот кусочек огрызок наверху, что с одной, что с другой стороны. Не знаю, может это так надо. Вот, ну как-то тут одной части больше. Строчить буду вот по этой маленькой детали. Так, смотрите, я запарила все, отутюжила, вот сюда, на эту сторону, на большую половинку. И теперь сразу сделаю отстрочку. Отстрочку примерно 4 миллиметра у меня стоит, наверное, так, или даже может 5. У меня иголка вот в это положение крайнее, да. И эта ширина стежка 3. Так сейчас попробуем не запортачить все это дело. С отстрочкой вот тут тут, конечно, тяжело. Фу, я аж вспотела так, ладно я вам поближе потом покажу на гладильной доске буду сейчас вторую часть делать так ну чё, вот так вот то у меня перед получился ничего ну так все поближе вам от строчку лава так, продолжаем. Собираем, наверное, теперь перед зад. Я думаю. Потом буду рукава. А слушайте, надо, наверное, продублировать плечко было со стороны спинки, да? Или не надо? Так, там ничего про это не написано, поэтому дублировать ничего не буду. Мне немножечко влом. Вот думаю, что можно это дело пережить теперь красивенько соединяем все чтобы у нас тут чики-пуки сошлось так строчить я буду строчить строчить наверное со стороны да, со стороны переда стачивать строчить поэтому вот здесь скреплю Ну и что сделаю наверное тоже здесь по плечам от строчку. Ну что неплохо неплохо я хочу сказать тут у меня что-то заминалось но вот на этом месте но ну, все нормально красивенько аккуратненько так ну что давайте соберем рукава это у нас получается верхняя часть да так какая-то вот это и какая-то какая-то вот это вот так вот по надсечкам, значит, смотрим и соединяем. Вот у меня вот тут надсечка. Так-то мое рожи не видно опять в, это, в кадр. А то я когда наклоняюсь, лицо попадает. Я так видео свое просматриваю, думаю, да, наклонилась. Вот так вот. И здесь так вот. Ну что, теперь можно в открытую прому, э, как шивать наш этот рукавчик. Так, ищем, где у нас тут что? Вот разрезик, вот сюда. Вот также второй рукав и все это дело я буду на оверлок идти со стороны э, изделия. Не со стороны рукава, а со стороны изделия. Я тут знаете что думаю? Что я думаю? Как-то как не очень. Я вот тут знаете что думаю? Во-первых, надо было делать рукава. Ой, заутюжить рукава на пройму, это значит надо было стачивать по детали рукава, а не по детали перед, да, вот, ну ладно, это хозяин-барин, я их за, заутюжила, допустим, кверху, ну, запарила их, вот, так тут, вот здесь вот рекомендуется сделать декоративную строчку, она как бы просто идет, но она уже, соответственно, не фиксирует наш, да что у меня там прицепило? нитка какая-то за палец прицепилась Это строчка естественно не фиксирует уже припуск потому что он идет на пройму сюда и получается что мы по рукаву делаем просто вот здесь вот строчечку с закрепочками я думаю она а мне надо или нет это вот прикиньте вот это 34 размер вам не видно наверное, низ Низ не видно, насколько она длинная, рукава, вот еще будут манжеты на вытянутую руку, да? У меня 40 идет по их раскладке, чтобы вы понимали, какой он овер-сайз, широкий какой, ух, ух, ух, ух. Все, я все поняла, я тупица, а я думаю, ну нахрена вот здесь вот, вот такая вот строчка, просто с закрепками думаю и зачем она и как это? думаю нахожу ли я вообще это красивым или нет думаю как-то по-дурацки а потом увеличил там инструкцию и они декоративную строчку на распошивалке делают которая захватывает соответственно вот здесь вот да ну, то есть вот так вот идет ну я ничего не буду такого делать вытягивать рукав я наверное вот это вот уберу сейчас надеюсь у меня следов не отстанется вот и оставлю рукав так без всякой декоративной строчки так что тут у меня я застрочила бока отпарила все сходила поужинала и теперь начнется самое самое короче такое не могу найти замену блин матюгу буду делать манжеты и низ значит у меня вот тут, тут уже части я прям по выкройке ничего не мерила, а по выкройке взяла как положено так и сделала, одна подлиннее, другая покороче, это перед и зад да, вниз и манжеты ну вроде как норм мне, я посмотрела вокруг руки нормально ну чуть-чуть будет великовато, ну но... Так оставлю. Так, сейчас я это пойду, ну подготовлю манжеты. Не буду вам это снимать, как я это делаю, просто все это застрочу и вот это тоже. Ну вот сделала я манжетики вот так вот, да? прострочила, срезала уголки, разутюжила и вот так вот сложила. Вот один и второй у меня уже есть. Так, а здесь вот в дело пояс смотрите я выворачиваю наизнанку изделия и начинаю строчить по какой стороне я строчу А что мне опять выворачивать по этой стороне ну-ка если она да а строчить буду вот вот так по вот этой части так и сейчас я в вот сюда рукавчики наш и готовчинка. Ну что ну вот итог мне уже все не нравится я уже померила и уже не то что я себе представляла короче длина мне не нравится очень длинно очень я укорочу но наверное скорее всего вам покажу вот в таком формате а потом уберу ну блин сантиметров наверное 10 вот так вот уберу а, расстроилась я дальше пошел полет моей фантазии и сейчас я буду приделывать капюшон. Я взяла капюшон от Адри... Адриана, по-моему, называется, охуди. Размер у меня был в шкафу 42 -й. Я взяла от 42-го и взяла. Он как будто... как будто великоват, но я его сейчас все-таки сделаю. На подклад у меня будет идти... Меня... Ну, я не стала из такого же материала делать... А в цвет у меня не было. Я решила взять вот такой молочный. Смотрите, как с накатками. Ну, видите, да, у него немножечко оттенок такой. Вот, и сейчас, значит, я стачаю. Причем буду с полузаносом делать. Я тоже так не делала. То есть, вот так у меня будет идти. Вот так вот, да. А это где-то тут часть наша нужная а это вот так вот так будет у меня капюшон ну, вот у меня тут уже что-то не сходится вот должно быть как, вот что так много чё так много получилось вот сейчас я это буду все делать сначала мне нужно что мне нужно когда я делаю с полузаносом в любом случае мне нужно сначала стачать между собой две детали вот так лицом к лицу и у меня уже не такой бодрый голос потому что я немножко паникую ну я же уже начала как бы фантазировать вот, вот здесь, вот сейчас сделаю строчку, и по ней тоже сделаю декоративную строчечку. И то же самое сделаю с внутренним, с внутрянкой. Вот так вот я на верлоке прошла вот этот капюшон и сделала строчку, да, такую же, как у меня на всем худи. И вот здесь вот сделала тоже строчку. Я не стала менять нитку, хотела, чтобы у меня такой вот контраст был. Вот так вот я буду говорить людям, если которые, кто будет спрашивать на самом деле, я ленивая жопа. И мне просто было в лом заправлять, перезаправлять машинку. И я подумала, так сойдет. Вот, теперь мне нужно соединить. Здесь я, кстати, просто на машинке прошла, и потом сверху сделала этот шов. Так, теперь я вот так вот лицом к лицу их складываю один в другой. Вот так. И закрепляю вот здесь вот по контуру наверное это так делается да да я кстати там видели уменьшала на сантиметры я еще убрала вот этот внутренний кап вот, вот так вот я сейчас все закреплю и пройдусь пройдусь на чем я пройдусь ну на машинке пройдусь а потом лишнее срежу ладно я подумала и решила что надо убрать эту позорную строчку и без нее как-то обойтись, наверное, она, хоть ее никто и не заметит, но она мне, наверное, будет бесить. Я, видимо, просто устала сегодня. Это за день пошить а, худи почти. У меня такого никогда не было, чтобы я за день изделия делала. И то я же начала не сразу. У меня уже... Фу! Спина уже болит. А, блинский черт. Я же начала не сразу. А, ну, после обеда. И уже он... Сколько? Хочу до конца доделать. На Хотя ложиться спать и не доделать вещь мне очень тяжело. У меня как не закрытый гештант, я не могу. Ну, что вам сказать, друзья. Мне не нравится это молочка возле лица. Не нравится мне. Что-то мне не нравится. Наверное, на сегодня я закончу, а завтра распарю-отпарю это белое и сделаю из такого же материала без всякого как это нахлёста не знаю ну что-то некрасиво как-то что-то не то ладно завтра ну что я с новыми силами врываюсь в новый день вот я сделала вторую часть. Я вчера, не вчера, а сегодня я уже все отпорола и пришила. У меня теперь получается капюшон без нахлеста. То есть у меня не вот так вот идет, да, вот так вот, а у меня идет, получается, с небольшим перекантиком. Вот так вот шов идет с небольшим перекантом на изнанку. Так, и что, мне теперь нужно сделать дырочки, отметить, куда я буду делать люверсы ставить. Я примерно на глаз, обычно я беру, у меня это, наверное, сантиметров 6, сантиметр уйдет на горловину, да. Вот беру сантиметров 6 и 2 сантиметра от края. Делаю себе точечку. Так вот, так вот хоп тут вот у меня вот до да, 2 сантиметра ну вот так вот пусть будет. и с другой стороны тоже так и теперь мне нужно с другой стороны сейчас я тут намечу вот так я обычно это делаю сейчас покажу вам вот так раз наизнанку изнанку. Здесь тоже вот так там попадаю вообще вам видно что и снимаю вот если пометила на изнаночной стороне и сюда у меня будет вот такой вот э, дублерин вставляться немножко он неровный его надо под люверс Сюда прибахать. Вот так. Так, я установила люверсы и теперь мне нужно сделать строчку смотрю себе разметку здесь на машинке сколько я буду брать я буду брать три с половиной вот так до три с половиной у меня как раз люверс люверса не касается и буду по ней идти. Ну вот, капюшон у нас готов. Видите, все получилось красивенько, хорошо. Потом в конце туда вставим шнурок. Теперь осталось только понять, вот у нас же будет небольшой нахлёст, вот так вот, да. И надо понять, подойдет этот ворот к, там, к той горловине, которая у меня есть блин прикольно а если он будет меньше а горловина больше я-то думала что горловину надо будет мне увеличивать а тут мне кажется ну если если что я нахлёст может быть сделаю тогда вот так вот наполовинку, не сильно наполовину у меня иногда даже было вот так вот без нахлеста, не так некрасиво вот может быть если что вот у меня получается. Сейчас буду это проверять, заколю здесь или даже застрочу, вот тут вот, вот так вот сначала застрочу и попробую его приставить к, горлови, к этому иголочками, к вороту прицепить. Ну что, господа присяжные, только у меня такое бывает, что все-таки он подошел сюда. Этот капюшон. Немножко мне пришлось переднюю часть чуть-чуть под, поднатянуть, да. То есть, получается, я как бы капюшоном присадила немножко горловину. Вот, и теперь что? Я здесь: сейчас я это все отглажу, отпарю. Что я хочу вам сказать. Я, короче, вам покажу общую длину, да, вот какая она есть, вот такая вот. И я все-таки обрежу и покажу вам уже укороченный вариант. И то, и то я вам отсниму. Вот сейчас я отпарю здесь все, не буду делать вот тут вот строчку, как-то она у меня не получается ровно и все время портит всю красоту. Ну то есть вот здесь вот и на нее все время глаз падает, ну и еще надо будет шнурок, но шнурок попозже. Шнурок и киперную ленту здесь вот закрыть, вот чтобы этого не было видно. Ну, киперная лента у меня лучше получается ее сделать, чем сделать вот здесь вот от строчку. Я с этой отстрочкой вечно косячу, поэтому я ее не очень люблю делать. Вот, ну все. Ну вот. Не знаю даже еще, думаю, надо убирать длину или нет. Может быть, я уберу Потому что я буду ну, в карманы засовывать руки у брюк. Они, конечно, не так будут высоко, как эти. Но мне как будто хочется чуть-чуть пока очень длинновато. Хотя это может быть с какими-нибудь легами. Или велосипедками будет хорошо смотреться. А что я не отдела? Надо велосипедки была одеть посмотреть. Йоу, Нига, Нига. Ну, нормально капюшончик хорошо сидит И позирует блин люди а с велосипедками так круто Это, конечно не те велосипедки которые здесь должны быть Это я домашнее дело но блин так прикольно однако а Что-то я уже не хочу длину обрезать. Короче, знаете, что? Ну, а если было так, да? Вот так уже не то, да? Я не вижу, если чуть-чуть. Может, чуть-чуть все-таки убрать? Ладно, короче, я не буду вас мочить там. И я еще подумаю насчет того, что мне убирать длину или нет. Сейчас посмотрю со своими нарядами. А с вами прощаюсь, Всё, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам длина, убирать нет. Все, всем пока.